Ну, сегодня получится намного уже. Вот они уже. Задержаются у меня уже. Все уже. Сизые пошли все в отрыв. Сочи пошли все в отрыв. Косманы, бусы. Вот. <Фух>, что делает, что делает там вверху? но это уже радует. На сегодня как-то так. Ух, это сманочка. Уж ой ой ой ну ну ну ой, молодец. Молодец. Сизые пошли все, уже все, молодцы. Сизые хорошо пошли, сочи сизые все оторвались. Так Вот так на хвост, хвостопады. Ну-ка, челкаренок, что ты тут у меня покажешь? А? Начнем в этом году. На следующий сезон уже будут челкоримый. Но. Но сиреневый. Это сиреневый. Молодец, долинивает. долинял уже сиреневый вот эту линию эх, эх, Сочи Сочи сочи пошел ух молодец Тарахтун начинает долинивать уже хочет сорваться на недельку еще и все сорвется Вот эту линию сиреневых я хочу на следующий год развить. Вот этот вот сиреневый, они белокрылые, белоногие. Вот эта линия у меня останется, которую я хочу развить. Сейчас будет садиться, покажет. Вот это линия сиреневых. Это голубь, а это голубочка. Это сизы. Но сизы это останутся по одной линии. Дыряла еще. Но уже начинает. О, пошла, пошла, пошла. Песочка уже все, полную игру взяла. Вот, пожалуйста. Вот она, уже с игрой. Вот так птица КЗ начинает долинивать. А так и уже ходят в небе по одному. Друг за дружкой. Каждый по очереди подходит и встает, показывает, на что он гораст. Но ну, покажи. Так хочу, чтобы все играли сиреневые. Вот так. Больше мне мнения не надо. Вот бусы начал разыгрываться. Ух, бусы начал разыгрывать. Ну, к двойке сделайте, в паре. В паре. В паре. Паре не хотят в паре ближе подойдите друг к другу, Но.